Итак, пришла посылка, заказывал чехол на телефон с закрывающейся шторкой. Подходит в принципе, ну, у этого продавца, видео будет в описании, вернее, ссылка на продавца будет в описании. У этого продавца есть на разные телефоны такие вот выбор большой так, Вот, померить ну, упаковано прикольно померить сейчас надо на телефон и как-то видео снять другим телефоном чтобы показала как она это в телефоне лежит ну вот в принципе эта штука вот такая ну Это если, например, ставить телефон. Так. Шторка металлическая. Вот так вот. Ну, так ничего вроде. Сейчас сниму, покажу. Так, вот прорезиненные штуки. так все обзор такой минимальный скажем но это это кстати штука тоже металлическая э, прикольно держать вот, вот так у меня есть другой чехол тоже с кольцом тоже удобно держать вот так вот ну надоедая, ну большой отсек скажем так для камер и немного немного остаются отпечатки пальцев на камерах что ухудшает фотографии. Ну, под видео смотрите, будут ссыл, будет ссылка на товар, на продавца. Переходите, смотрите, если понравилось, заказывайте. Всем спасибо, пока.